Вы знаете, обсуждение было, может быть, как никогда раньше, предельно конкретным, предметным. Мы говорили о вещах, которые нас реально беспокоят сегодня. И которые, в решении которых заинтересованы как Россия, так и Европа. Одна из главных тем встречи, это, конечно, укрепление европейской и международной безопасности. Убежден. Сейчас, когда мы вместе выстраиваем обновленную архитектуру европейской безопасности, взаимодействие России и ЕС в этой области особенно необходимо. И хочу обратить ваше внимание на то, что только что было сказано о создании механизма консультаций ежемесячных. Это была инициатива нашего сегодняшнего председателя, премьер-министра Бельгии. Мы не только поддерживаем ее, считаем, что это очень своевременно. После трагических событий 11 сентября сообщество европейских государств вплотную подошло к необходимости еще раз взглянуть и оценить эффективность действующих региональных структур безопасности, призванных обеспечить мир и спокойствие на континенте. Мы разделяем серьезный и ответственный. Подход наших европейских партнеров к решению этой задачи. Очевидно, что нам пора переходить от простого обмена мнениями к совместной выработке конкретных мер и инициатив. И в этом отношении на саммите, как я уже сказал, сделан важный шаг вперед. Мы рассчитываем на то, что вот механизм постоянных консультаций ежемесячных будет образом создания... Постоянно действующего органа в сфере решения вопросов безопасности, которыми озабочены сегодня все государства мира, не в последнюю очередь Россия и Объединенная Европа. Согласованные нами положения и принципы взаимодействия в этом направлении нашли отражение в итоговом документе саммита. И это, безусловно, очень хорошая основа для последующей совместной работы. Что касается общего европейского экономического пространства, это то, о чем говорил господин Продин на, на саммите в Москве, то здесь мы нашли вышли на стадию практических решений. На саммите были определены руководители и мандат соответствующей рабочей группы, группы высокого уровня. Мы рассчитываем, что реализация моделей общего экономического пространства и общего пространства безопасности. Будут содействовать, достижению к нашей общей, будут содействовать движению к нашей общей цели, к единой и процветающей Европе. Опыт такой работы у нас есть, и это убедительно подтвердил сегодняшний саммит, который подвел черту под экспертной фазой энергодиалога России и ЕС. Мы считаем, что теперь пора приступить к практической работе в, и в этой области. Мы обстоятельно обсудили вопросы, связанные с нашим научно-технологическим взаимодействием. Сегодня нам очевидно, без создания единого научно-исследовательского пространства тоже мы вряд ли сможем продвинуться эффективно вперед по основным направлениям нашего взаимодействия. Не обошли мы стороной и существующие открытые вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества а также возможные последствия расширения европейского сообщества. В том числе и проблематику об этом председатель наш сегодняшнего уже говорил- проблематику жизнеобеспечения калининградской области. Мы договорились и здесь создать специальную рабочую группу, которая должна в самое ближайшее время приступить к работе для обсуждения абсолютно конкретных вопросов визового, Характера и жизнеобеспечения Калининградской области после расширения ЕС. Я думаю, выражу общее мнение участников встречи после Московского саммита. Продвижение в этих областях до данного момента, до сегодняшнего дня, было не таким уж и заметным. Надеемся, что наши эксперты сумеют наверстать упущенное задело в этом плане, по нашим оценкам, сделаны неплохие. В заключение хочу. Отметить итоги саммита, мы еще поработаем во второй половине дня, тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что итоги могут свидетельствовать, что шаг за шагом партнерство России и Объединенной Европы набирает темп, становится все более глубоким и многоплановым. И я хочу за вот такой позитивный настрой для достижения общих целей для решения общих задач поблагодарить наших коллег. Большое спасибо за внимание. Можно комментировать расширение НАТО и расширение Евросоюза как угодно долго, но, насколько нам известны, это все-таки разные организации. И разный подход должен быть к этим процессам. Что касается вопросов безопасности, то мы с вами убедились, к сожалению, к нашему общему сожалению, что до сих пор созданная система безопасности не гарантирует этой самой безопасности, и никто не может чувствовать себя надежно защищенным. Вот именно об этом я призывал подумать в Берлине. Именно об этом мы говорили и еще будем говорить сегодня. Вчера достаточно подробно говорили с моим коллегой премьер-министром Бельгии. Мы все озабочены этим. Нас радует то, что мы осознали нашу незащищенность сегодня. Но я абсолютно уверен в том, что мы без всякого сомнения сможем решить эти проблемы, если свои усилия объединим. В этой связи еще раз хочу подчеркнуть. Сегодняшние договоренности о постоянных консультациях ежемесячных нам кажутся шагом, шагом в правильном направлении. Мы рассчитываем на то, что будет создан постоянно действующий орган, который будет заниматься проблемой европейской безопасности. Что же касается расширения НАТО, то. На эту проблему можно посмотреть совсем иначе, если реализовывать идеи, которые неоднократно звучали в Европе. Идеи, которые заключаются в том, что НАТО трансформируется, что НАТО приобретает другой оттенок, становится более политической организацией. И, разумеется, мы меняли бы свою позицию по вопросам расширения, если бы сами чувствовали себя не в стороне от этого процесса. Каким должен быть этот процесс? Это предмет нашего общего обсуждения и выхода на какие-то договоренности. У нас есть некоторые идеи в этом смысле, и со своими партнерами мы готовы эти идеи обсуждать. Спасибо. Вопрос энергодиалога один из ключевых вопросов, которые мы обсуждаем регулярно и обсуждали и сейчас. Это проблема, которая была поднята так же, как и проблема создания единого экономического пространства председателем Проди. Мы считаем, что она поднята абсолютно своевременно. Россия заинтересована в поставках своих энергоресурсов в Европу, но не меньше Европа заинтересована о Том, чтобы на постоянной, на стабильной основе обеспечивать свою энерго... свою энергетическую, свои энергетические потребности. Хочу подчеркнуть, и я говорил об этом на встрече с коллегами сегодня: Россия не проявляет здесь какого-то эгоизма и всегда действует как очень надежный партнер. Я могу вам сказать, что нас несколько беспокоит. В связи э, с расширением Евросоюза на новых э, членов Евросоюза будут распространяться действующие в ЕС правила, ограничивающие, э, имеющие определенные ограничительные э, барьеры в сотрудничестве э, с, э, странами, с, в области, с другими странами, не членами Евросоюза, в области энергетики. Мы думаем, что нам нужно вместе, как следует, подумать для того, чтобы не создать сложности для Европы в получении российских энергоносителей и для того, чтобы не нанести ущерба российской экономике. Мы обсуждали это сегодня предметно, этот разговор будет продолжен, но это не единственная тема, которую мы обсуждали. Мы думаем, что энергодиалог нужно рассматривать в самом широком смысле слова. Это касается всех видов энерговзаимодействия, и атомной энергетики, и газа, и нефти, и электроэнергии. Здесь есть над чем подумать. Что касается конкретных месторождений, то у нас есть предложение и в этом плане. Мы предложили сегодня подумать над совместной работой по разработке штокмоскового месторождения, который мог бы быть в известной степени, в известной степени пилотным, хотя это не, и не обязательно. Если есть интерес, прежде всего коммерческий интерес, то... Мы готовы к совместной работе. Если мы таких заинтересованных партнеров в Европе не найдем, будем разрабатывать сами, либо с, с партнерами из других стран. Но такая возможность есть поработать по Шток-Москву месторождения. Одно из крупнейших газовых месторождений России. Я вчера говорил уже на встрече с журналистами, и сегодня могу повторить еще раз. Для тех, кто не услышал. Мы не собираемся использовать ситуацию, сложившуюся после террористических актов в Соединенных Штатах 11 сентября текущего года, для спекуляций в отношении тех событий, которые в Чечне происходят последние полтора года. Хочу ответить на два момента. Первое. Для нас очевидно, что связь тех, кто с оружием в руках пытается решать какие-то вопросы на Северном Кавказе и в Чечне, прежде всего, их связь с международными террористами очевидна. И почерк один и тот же. Взрывы в Москве жилых домов, взрывы на рынках в других массовых скоплениях людей и взрывы в Нью-Йорке и Вашингтоне, по-моему, об этом свидетельствуют однозначно. Почерк один и тот же. У нас есть доказательства того что, того, что вещество, которым были произведены, это взрывы, эти взрывы были произведены, находилось на территории Чечни. Это объективно доказано органами следствия. Некоторые люди, которые взорвали дома, жилые дома в Дагестане, не только арестованы, не только преданы суду, но и осуждены. Сомнений никаких нет. Это первое. Второе. Бороться за независимость Чечни, нападая на соседние республики объявляя о том, что целью эти люди ставят дополнительное отторжение территории от Российской Федерации и создание нового фундаменталистского государства, думаю, что вот эти два, две, две вещи нужно в конце концов осознать. Причем здесь независимость Чечни и отторжение дополнительных территорий от Российской Федерации. Как это связано между собой. В конце концов, сознание должно это залечь. Это второе. Наконец, третье. Мы исходим из того, что события в Чечне имеют собственную предысторию. Мы исходим из того, что международные террористы только воспользовались ситуацией, возникшей после того, как Россия ушла из Чечни в 1995 году, когда там образовался религиозно-идеологический и силовой вакуум. Они заполнили собой это пространство и сделали чеченский народ заложниками своих целей, которые ничего общего с интересами чеченского народа не имеют. Мы исходим из того, что это есть люди, которые до сих пор с оружием в руках защищают, как я говорил в своем телеобращении в России, ложные ценности. И с ними мы готовы к диалогу. Я об этом заявил публично несколько дней назад по телевидению по-российскому. Пожалуйста. Мы требуем только одного, чтобы все, кто с оружием в руках в Чечне находятся, прекратили свои связи с международными террористическими центрами и организациями, из которых они до сих пор получают финансы, ресурсы, оружие, и где готовятся боевики для террористических операций на территории Чечни и других территориях Российской Федерации. Вот о чем идет речь. Вы говорите о нарушениях прав человека, чьих прав, конкретно имена, явки, фамилии. Значит, мы должны знать и, и разговаривать на одном языке, а не, не использовать клише. Общие клише, за которыми ничего не видно. Не видна проблема по существу. Озабоченности европейского сообщества по поводу возможных нарушений прав человека мы принимаем. Мы исходим из того, что в условиях проведения силовых акций, военных операций могут страдать. Ни в чем не повинные люди. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать эти, эти, эти потери. Все делаем для этого. вы знаете также, что и боевики в Чечне используют э, те методы, которые используются террористами везде. Каждый день убивают представителей чеченской администрации, чеченцев убивают. Каждый день. Каждый день убивают религиозных лидеров. Некрайного фундаменталистского толка, а представителей традиционного ислама. Почти каждый день, каждую неделю, во всяком случае, происходят эти преступления. Давайте на это обратим с вами внимание. Вы знаете, мы не должны позволить фундаменталистам и террористам использовать демократические институты для атаки на эти демократические институты. Нельзя подменять понятия. Но, что касается, еще раз повторяю, базовых ценностей прав человека – мы готовы сотрудничать со всеми, готовы к тому, чтобы не только слушать, но и реагировать на то, что нам будет сказано в этом плане. И должен сказать, что наши собеседники и премьер-министр Бельгии, председатель Проди, господин Солана, они не забывают про эти вопросы. И мы достаточно откровенно, честно эти вопросы обсуждаем. Повторю еще раз. Готовы их решать вместе. Спасибо большое. Я подтверждаю все, что сказал господин Солана. Хочу обратить ваше внимание, что борьба с терроризмом не может, не должна и не будет ограничиваться исключительно силовыми акциями. В этом смысле мы вместе с Европой очень много можем сделать и по линии международных организаций, по линии борьбы с бедностью, по линии решения тех проблем, которые лежат в основе терроризма, по линии разрешения международных конфликтов, таких как Ближневосточный, допустим. Думаю, что более активное участие России и Евросоюза в разрешении этого застарелого конфликта тоже весьма важно. Но и не будем ограничиваться и этим. С отдельными странами Европы Российская Федерация наладила очень хороший обмен специальной информацией, что в условиях объединения усилий, с террором очень и очень важно. Нам нужно знать заранее, что, где, кем, какими силами планируется. Думаю, что не нужно объяснять, объяснять, насколько это может быть эффективно с точки зрения борьбы с террором, если такая работа будет налажена должным образом. Думаю, что в рамках созданного механизма ежемесячной консультации это все найдет свое практическое отражение. Спасибо. это не я говорил, что НАТО трансформируется. Это и в Европе часто говорят, и в самой НАТО говорят, что НАТО уже больше политическая организация, чем военная. Мы просто присоединяемся к такой оценке. Считаем, что если этот процесс будет в реалиях происходить именно так, то это очень многое меняет. И в этом смысле Россия могла бы... Вот я дальше не буду особенно углубляться. Я думаю, что вы поймете. Вот в этом смысле, в этой части, в части политического взаимодействия, Россия могла бы, конечно, подключиться гораздо более полноценно, чем это имеет место быть сегодня. Но у меня, к сожалению, пока ответа на этот вопрос нет. Говорю вам совершенно откровенно. Мы обсуждали с, с канцлером в Берлине, я ему об этом сказал, Значит, попросил его подумать тоже на эту тему, подключить экспертов немецких. Мы об этом же будем говорить на ближайшей моей встрече с премьер-министром Великобритании господином Блэером, который в скором времени должен прибыть в Москву. Мы об этом говорим здесь, в Брюсселе на встрече с руководством ЕС, мы должны вместе подумать и выбрать приемлемый для всех вариант решения этой проблемы. То, что проблема есть, для нас, для всех, по-моему, сегодня очевидно. Но если мы, еще раз возвращаясь к этому, хотим объединить усилия против той угрозы, которую мы сегодня осознали, значит, должны быть созданы механизмы. Ну, как же иначе-то? То есть, это уже перешло в практическую плоскость. Решение этого, этого вопроса зависит от нас всех. И мы все хотим этого решения. У, на, у меня запланирована встреча, даже не одна встреча с президентом Соединенных Штатов, который очень позитивно относится к дальнейшему сближению России и, и НАТО. Мы все это с коллегами пообсуждаем, и потом будем готовы проинформировать общественность, если придем к какому-то решению. Спасибо. Я хочу вам сказать, что мы очень высоко оцениваем достигнутые сегодня договоренности и в сфере безопасности, и в сфере обсуждения проблем расширения, и по, по проблемам единого экономического пространства. Хочу еще раз подчеркнуть, мы, на этот раз я могу констатировать, что мы очень предметно все это обсуждали, практически не в общем и целом а конкретно и предметно, очень заинтересованы. Что касается вопросов создания единой, единых структур безопасности и единого пространства безопасности в Европе, то, не знаю, для тех, кто следит внимательно, должно быть понятно, что сегодня, если качественного изменения еще не наступило, то количественные очень существенные мы раньше не могли договориться о механизме постоянных консультаций. Но сейчас ежемесячная встреча Европейской тройки по вопросам безопасности с Россией ⁇ это уже прообраз будущего, постоянно действующего органа в этой сфере. Это очень важный шаг вперед. И мы удовлетворены этим. Спасибо.